здравствуйте друзья кому все слышно, видно все хорошо со связью очень прошу вас вот здесь в левом нижнем углу есть чат напишите плюсики в чате чтобы я знал что все хорошо со связью вы меня слышите видите все хорошо окей от вячеслава понял спасибо угу. да плюсики в чате ожидаю тех кто хорошо видит слышит и все хорошо со связью отлично Хорошо, Максим, спасибо, Сергей. Здравствуйте, Драгуш. Михаил. Ага, хорошо, Моисей, отлично. Кристиан, не знаю, что имя, ну ладно. Хорошо, Еременко, Дмитрий, все окей, отлично, отлично, ребят. Давайте, ребят, вот сейчас к нам еще подключаются люди. Я очень прошу, напоминаю, что ожидаю... От всех вас, у кого все хорошо со связью, слышно, видно, все хорошо. Плюсики в, левнем, в левом нижнем углу есть чат, написать плюсики в чате. Здравствуйте, Надежда. Виктор, спасибо, Ион, спасибо. Отлично, хорошо. Напоминаю для тех, кто подключается, плюсики в чате, в нижнем... В левом нижнем углу есть место для, для чата. Вот. Ожидаю от вас плюсиков в чате. Если вы слышите, видите, все, все хорошо со связи. Вячеслав, понятно. Сергей, отлично. Хорошо. Хорошо. Одри, отлично. Спасибо. Василий Бажуряну, отлично. Спасибо, Василий. Спасибо за лояльность вы посещаете постоянно наши вебинары, я замечаю а сергей спасибо отлично ожидаю плюсики от всех в чате а мы пока потихонечку начинаем значит я представлюсь меня зовут кстати меня зовут вячеслав богданов я руководитель компании мастер продаж я человек, который главный, так сказать, в этой компании, и кому вы сможете задать любой вопрос на нашу тему, потому что наша компания занимается практическим обучением по продажам, и наш конек и то, чем мы отличаемся, это практика. Пару слов про себя. Пока к нам подключаются люди, я, кстати, для тех, кто подключился, ожидаю плюсики в чате, что вы слышите, видите. Я продавец, и первая моя продажа была ровно в 10 лет. Вот, я тренер-практик, консультант, лектор, специалист по повышению эффективности личности. Я автор статей и интервью для молдавских иностранных журналов, а также для телевидения. Провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей, автор практического руководства памятника сильного продавца или мотивация продаж, и хочу вам сказать, что... А у вас на эту тему будет в конце вебинара интересный подарок для тех, кто досмотрит этот вебинар до конца. Мое образование. Я обладаю академическим образованием в области технологии обучения. То есть тогда, когда мои студенты учатся, я прям вижу препятствия в обучении, могу им сразу помогать, даже если они молчат и не говорят об этом. У меня четыре уровня тренера по продажам. Я обладаю специальным образованием по оценке человека. И другие курсики, либо коррекции по эффективности личности, я специалист в этой области. Так, а теперь о результатах. За свою жизнь я увеличил свои продажи в 14 раз за полгода. Помог увеличить продажи для своих студентов, помог увеличить моим студентам продажи до 5,5 раз, 550% за 2 месяца. Примерно так длится, столько длится в среднем наше обучение. Протестировал более 3000 человек за последние 6 лет. Создал собственную уникальную систему обучения продавцов. А обучил продажам более чем 5000 человек за последние 8 лет. И это не семинарчики, это очень много практики. И да, у меня случалось такое, что я спасал от распада либо компании, либо семьи. Вот такое тоже случается у нас, так как у нас есть специальные курсы именно по коррекции таких моментов в жизни, потому что... Бывает такое, что когда руководитель несчастлив, то сколько не обучая продавцов, состояние <соединение> дел в компании не всегда улучшается. Вот. <соединяем> Всем хочу сказать, кстати, огромное спасибо за то, что э, вы участвуете, пришли на этот вебинар. И хочу вам сказать, что я еще являюсь лектором, я провожу бесплатные лекции для детей в школах. Лекция на тему, правда, о наркотиках, и в этом году я однажды стал лучшим лектором СНГ среди всех лекторов в СНГ, которые существуют на... и которые проводят такие лекции. Кто наши клиенты? Ну, это не весь список, это даже не, не, не, не десятая часть по моему этого списка. Но так основные заметные фигуры на рынке это Porsche Центр Молдова. Наши клиенты, Керхер Молдова, сеть ресторанов НДС спица Плочинте наши клиенты. Лак, Лакталиса Алба Молдова, среди вас, кстати, есть участники, которые являются студентами из этой компании у нас, они только начали обучение. Сети заправочных станций Тиркс, Петрол и Вента, компания Арт, сеть магазинов Золушка, Каса Кея, компания, которая импортирует и продает интерлянскую мебель, Баскун Слюк, строительная компания, Экоспорт Джим, фитнес-клуб, ГЕС, международная компания. У нас очень много известных таких брендов, которые я так в основном назвал, которые очень заметны у нас в Молдове, но в целом как бы компания, среди клиентов наших есть очень известные компании. А также есть клиенты, которых, которые к нам приходят на некоторые программы, либо мы выезжаем к ним, которые даже не хотят, чтобы то, что они получают у нас какое-либо какое обучение, было известно. Ну ладно, это другой вопрос. Хочу вам сообщить всем, кто сейчас на вебинаре, что вебинар только для руководителей и для тех, кто руководит отделами продаж, руководит компаниями, собственники компаний. Вот. Это только для, для вас, ребята, поэтому все вопросы, которые вы захотите задать на этом вебинаре, вы сможете задать. Готовьтесь, кстати. План вебинара. Сегодня вы можете просмотреть в основном тематику, вот перед вами сейчас тематика, но в целом задача такова, вы будете получать четкие, прям у вас будут четкие люди, которые у нас проходили какое-либо обучение, где будут описаны ситуация, которая была у человека до обучения. Потом ситуация, которая произошла, что произошло в конце обучения, и мы обязательно дадим вам тренировки, которые применимы, вы можете завтра прямо взять и применить в вашей работе, либо с вашими коллегами, чтобы изменить то, что вы хотите изменить в вашем отделе продаж. И вот перед вами план, как справляться с отсутствием смелости у продавцов. Кстати, у кого есть проблема со смелостью, либо вы заметили у своих коллег, либо подчиненных, проблема со смелостью, со вступлением контакта, может быть, клиентам, либо тяжело вступить в контакт с людьми, которые вот только первый раз видят. Плюсики в чате, пожалуйста, у кого есть такая проблема. Либо у кого есть коллеги, либо друзья, которые вот имеют такие же проблемы. Что поднимает уверенность любого продажника? Кому интересна эта тема, Поднимает тоже, ожидая плюсики в чате прямо сейчас. Дальше. Зачем нужен поиск новых клиентов, почему нет быстрого роста продаж? На эту тему, у кого есть вопросы, сразу прямо сейчас, ожидая плюсики в чате. Как увеличить результаты продаж у отдельно взятых сотрудников всего отдела продаж? О, отлично, Игорь, спасибо. Плюсики в чате, у кого есть такая тема больная. Как увеличить средний чек и какие факторы на это влияют? Ожидают вас плюсики. Как научить продавать осознанно и неинтуитивно? Я думаю, что вы замечали, что есть некоторые в вашей компании некоторые продавцы, которые делают что-то хорошо, но не знают, как у них это получается. Если у кого-то есть такие вот продавцы, которые делают это интуитивно, не знаю как, но у них это получается. Плюсики в чате, пожалуйста. Такие люди бывают. И мы эту тему разберем. Да. А как. Разрушители вашей компании, как их заметить еще на интервью? Кстати, у вас будут четкие данные о том, как увидеть самых ненужных людей в компании. Прямо сегодня, прямо сейчас я вам опишу их, прям буквально в ближайший час. Как справиться с вовлеченностью в работу сотрудника отдела продаж или как увеличить интерес продавца к своей работе? Я уверен, что вы часто берете на работу людей, либо к вам попадают подчиненные такого уровня, которые... Ну, вот если ты ему заплатишь, то все хорошо, если не плачешь, либо там не можешь заплатить, либо ему неинтересно вообще что-либо менять, то ну вот, ну и результатов нету. У кого есть такая ситуация э, среди подчиненных, ожидают вас плюсики в чате. Сергей, спасибо, Вячеслав, спасибо. Отлично. И, а также вы сегодня узнаете секретную тренировку, которая повышает боевой дух отдела продаж. Кстати, э, смотрите внимательно. Потому что очень классная тренировка, она очень простая, но очень сильно улучшает состояние дела на целый день. Прямо если ее проводить каждое утро для продавцов, то далее день становится более удачным для этих продавцов. Вы заметите, это прям заметно по результатам. Прям можно сравнивать цифры, даже вам могу сказать больше. Вот и в конце у вас будут вопросы и ответы. На, на те темы, которые, вот, может быть, мы не успеем задеть, вы сможете задать вопрос, я вам обязательно отвечу. Далее, в конце вебинара, для тех, кто досмотрит вебинар до конца, вы, получите вы сможете получить для себя практическое руководство по продажам, где есть 27 практических тренировок по продажам. Это книга, это брошюра, я автор ее, и в ней она на двух языках, кстати, на русском и румынском языке. Вы можете скачать вариант, который вам больше подойдет, вот, и получить его. Очень ценная штука, рекомендую применять, только обязательно применять, знаете как, ничего не работает, если это не применять. Вот она примерно так выглядит, наша брошюра, либо книга. И так далее. Презентация вебинара. Значит, смотрите, саму, саму презентацию, которую вы видите сейчас в левом углу, скорее всего, вашего монитора, вот, она может быть получена вами чуть-чуть попозже, после вебинара обязательно вы сможете ее скачать, но она не будет в прямом доступе, мы потом ее удаляем. На вебинаре я не дам все, потому что физически нереально за полтора часа дать все данные, которые мы применяем в нашей работе для того, чтобы добиться таких результатов, которые мы до сих пор говорили. Но даже благодаря основным тренировкам, которые вы узнаете на этом вебинаре, вы уже сможете добиться положительных изменений в бизнесе. То есть в... Мы говорим о продажах. Больше всего, конечно, интерес к продажам. Да? В нашей компании я хочу вам сказать, что когда к нам попадают люди на обучение, на любое, чаще всего на любое обучение, мы перед тем, как готовим обучение, либо смотрим, что нужно для человека, мы определяем сильные и слабые стороны человека, чтобы помочь именно составить программку, либо четкое обучение для того, чтобы улучшить именно состояние дела этого человека. Именно поэтому, потому что мы их тестируем, понимаем, что конкретно нужно этим людям, мы можем увеличить их прибыль, потому что мы даем им заточено именно то, что надо. Бывает такое, что к нам в компанию попадают сотрудники, либо руководители, которые считают, что им, у них не получается продавать, но в конце концов, когда мы тестируем и видим, что у человека чуть-чуть другие проблемы, может быть, из личного характера, может, из его окружения в жизни, и результаты не появляются. Поэтому э, мы обязательно тестируем, смотрим, где что, и только после этого э, э, мы даем, э, как говорится, четкое обучение. Мы не выдумываем его, мы не думаем, что, наверное, вам нужны продажи. Вы приходите, мы видим, в каком состоянии вы находитесь, и после этого мы предлагаем вам какое-либо обучение. Не всегда обучение по продажам а улучшает состояние дел в отделе продаж, либо в компании. Поэтому будьте внимательны. Кстати, в нашей компании есть такая услуга. Если необходимо, задавайте вопросы чуть попозже, я вам об этом немного больше разберу. Итак, перейдем, как говорится, уже к вебинару, к теме вебинара. Помните, я вам говорил, что мы будем разбирать конкретные кейсы, то есть конкретных людей, которые вот у нас проходили конкретное обучение. Итак, вот перед вами Дмитрий Мардарь. Это менеджер оптовых продаж из компании Ростимпорт. Он занимается, сама компания занимается продажей оптами в розницу детских игрушек и детской обуви. Этот парень занимается оптовыми продажами, то есть его клиенты это магазины, которые продают игрушки. Вот, Кстати, кто занимается? Есть среди вас, кто продает игрушки, либо, либо обувь, связано, ну, как бы что-то связанное с детьми. У кого есть такие, ну, как такой продукт, ожидают от вас плюсиков в чате. Кто продает похожий товар. Ну, хорошо, не проблема. Если ни у кого нет, это не значит, что вам это точно не надо. Это выпускник открытого курса по продажам. Этот парень Дмитрий закончил у нас курс по продажам. Итак, я вам покажу, что было. Вот мы его тестировали, смотрели, что как у него происходит в жизни. Ага, Людмила, у вас есть игрушки. Отлично. Спасибо, что сказали. Людмила, Наталья. Да, Наталья, спасибо. Я понял, вы продаете игрушки, это значит, вы попали куда надо, как раз ваш, как говорится, коллега тут продает. Смотрите, какая штука. Вот мы протестировали этого человека и выяснили следующее. Вот с левой стороны тут написано, в результате тестирования выяснилось, что у человека, у этого парня низкий уровень продаж, тем более, что он недавно компании. Сложно продавать дорогие товары, то есть ну, продавать более дорогостоящий товар бывает такое, да, и игрушки бывают уже недешевыми. Невысокий уровень уверенности трудности в проведении продающих презентаций, трудности в структурировании беседы по телефону и постоянное оправдание перед клиентами. И, ну, как бы Это даже было заметно, потому что когда человек продает, вот мы говорим про Дмитрия, я не хочу его как-то обидеть либо расстроить, но э, было такое, что каждый раз он объяснял, почему он так говорит, знаете какое. И такое ощущение, что он как-то старается э, ну, показать, что у него что-то не получается, либо он в чем-то виноват здесь. Потому и оправдывается, знаете. А продавец ни в чем не виноват, смысл, он работает, это его работа продавать. И вот из, из, есть выдержка с правой стороны, история успеха после обучения на курс по продажам. Это не вся история успеха, она, если вы захотите ее узнать в деталях, вы можете найти у нас на сайте его историю успеха. А здесь выдержки, то есть что произошло в результате. Вот был низкий уровень продаж, а в результате обучения на, в первый месяц поднял продажи на 100%. И во второй месяц примерно на 270. Помните, у нас обучение примерно длится 2 месяца. Сложно продавать дорогие товары. Стало легче говорить о деньгах теперь у него. Курс помог мне поднять свой уровень уверенности. У него был узкий, низкий уровень уверенности. И я смог ставить акцент на плюсы компании, товар, товаров компании, сотрудников компании. То есть ему у него получается более легче делать хорошую презентацию именно того, что он делает. Вот. Стал четко структурировать холодные звонки или создание предложения новому клиенту. Этот парень ну, занимался и поиском клиентов. Ну, вы же знаете, что агенты не всегда должны или обязаны циркулировать по своей территории и тратить бензин компании. Иногда бывает, что можно просто позвонить, и это экономнее происходит. А иногда на самом деле надо поехать по ситуации. Вот. И у него лучше получается, он прям не просто лучше, я знаю, что у него получается железно лучше, Э, структурировать холодные звонки он прям начал делать их прям легко без напряга знаете вот это очень важный момент для этого парня э, кстати у кого вот теперь вы видите что произошло если у кого есть теперь вопрос на какую-то конкретную из этих тем то есть может быть вас вам интересно как он там стал структурировать холодные звонки либо как он смог поднять уровень уверенности в себе, либо какая-то другая тема. Впишите, пожалуйста, эту тему в чат и огласите ее, чтобы я вам описал ту тренировку, которая нужна именно вам, чтобы мы не про пролетели мимо нее, да, и мы дали вам именно то, что нужно. А пока, пока вы сейчас вписываете темы, которые вас больше всего волнуют из того, что вы здесь прочитали у Дмитрия, я вам опишу, как у него получилось. Как проходит тренировка и как выполнить в вашей компании тренировку по холодным звонкам? Все очень просто. Вы садитесь, спин, ну, как бы, вы же знаете, когда звоните клиентам, то клиента не видите. Это значит, что, ну, все равно должно быть два человека в тренировке. Один тот, кто тренируется, другой тренер. И садиться нужно, можно сесть, можно стоя, но быть лицо, спиной друг к другу. То есть, чтобы друг друга не видеть вот и для этого конечно нужно звонить то есть вы начинаете звонить либо просто представляете трубку к лицу инициируйте типа звоните и тот человек отвечает а Тот человек Идет, ему известно, тренеру известно, как нужно правильно представляться, тренеру известно, как нужно правильно обходить возражения, как их нужно хорошо улаживать, как закончить разговор с беседой так, чтобы не расстроить продавца, потому что вот в нашем обучении сделана так технология холодных звонков, то есть поиск клиента по телефону, чтобы не расстроить именно самого продавца, чтобы в дальнейшем следующий звонок он смог сделать. Вот И, кстати, вот, рожка Кахул, не знаю, или Кахул, или кто это, вот, и могу сказать, что это повышает, конечно, и уровень уверенности, но об этом чуть-чуть попозже, я вам дам ответ на ваш вопрос. И вот вы садитесь спиной друг к другу, кто-то тренер сзади, кто-то студент тут, с этой стороны, спереди, и он начинает звонить, и структурированно начинает звонить. Вот Тренер отслеживает, насколько правильно тот общается, тренер отслеживает, насколько комфортно он говорит. И когда у студента это получается тренер говорит хорошо молодец пас и вы можете кстати тот кто был тренером уже может стать студентом можно обменяться ролями хорошо кирилл спасибо что сказали и вот э, вот так вот нужно звонить спиной друг другу чтобы друг друга не видеть потому что это холодный звонок Итак, э, вот о чем я хотел вам сказать при холодном звонке, но у вас есть пару тем, которые вас беспокоят. И э, Кирилл, да, Кирилл назвал, его интересует, как поднять уровень уверенности, а Людмила интересует, сложно продавать дорогие товары. Ясно. Я пока отвечу тогда Кириллу, знаете почему? Потому что э, именно на тему сложно продавать дорогие товары у нас будет прям следующий кейс. Я прям четко его более детально его там я пишу. Либо через один кейс, но мы уже сейчас посмотрим. Итак, смотрите, уровень уверенности поднимает только образование. И при том образование, в котором есть много практики. У кого есть такая ситуация, что к вам в компанию попадают продавцы с низким уверен... низкой уверенностью в продукте, который вы продаете. Плюсики в чате ожидают вас. У кого есть проблема в компании, что продавцы, попадая в вашу компанию, особенно новички, не уверены в том, что вы продаете. Сергей. Спасибо. У кого еще? У кого еще есть такая проблема? Итак, Игорь, спасибо, отлично. Значит, смотрите, обучение, очень важно. Обучение, да, образование, оно повышает уровень уверенности. То есть вот у меня, например, был студент один, который продавал э, двери и он э, знаете какая ситуация была у меня руководитель говорит у, у него 33 вида дверей он продает только два-три вида дверей почему что происходит ну и пошел пообщался с этим продавцом и оказалось я его спрашиваю что происходит почему ты продаешь только эти двери а он мне говорит ты знаешь говорит у меня дома стоят вот такие двери я ими пользуюсь уже года два-три и я с уверенностью могу сказать что они хорошие за остальные я так отвечать не могу это говорит о том что для того, чтобы, например, продавать двери, нужно немного ими попользоваться, поприменять. Чтобы продавать автомобили, нужно немного на них поездить. Знаете, тест-драйва есть такая штука. Для того, чтобы продавать игрушки, ну, мы, нужно немного с ними поиграть, попользоваться ими, посмотреть, как и с ними правильно пользоваться. И тогда уверенность в самом продукте начинает повышаться. В самом худшем случае хотя бы изучить инструкции к этому, к этим материалам. Вот, вот э, у кого еще у нас есть «Сложно продавать дорогие товары». Если у кого есть вопросы еще в дополнение, вы можете их писать. Я перейду. Э, вот тренировки, которые проходил Дмитрий. Вот перед вами сейчас список тренировок. И то это не все тренировки, но основные тренировки, которые проходил Дмитрий. Э, и... Вы знаете, на основе этого мы получили вот такие вот результаты. Я вам дал основную тренировку, которую чаще всего он, как говорится, использовал. Но не обязательно, что вам или либо вашим коллегам нужны именно эти тренировки. Поэтому если чувствуете, что есть неуверенность, например, в продукте, либо в товаре, то да, нужно просто поизучать, попробовать, попользоваться этим товаром. А как продавать услугу, которую нельзя попробовать? Нужно... Напишите, Кирилл... Услуга. Как называется услуга, я вам дам ответ обязательно, гарантирую. Мы же, наша компания тоже продает услуги, и на самом деле нашу услугу нельзя попробовать. Вот. Но она как-то продается. Экспресс-доставка. Э -э -э Кирилл, а Моисей, есть вопрос. Плюсик, да, хорошо. С Смотрите, если вы продаете товары, э, услуги, которые нельзя попробовать, то в этом случае вам нужно иметь список, клиентов которые довольны вашим товаром либо услугой которые кстати этот список клиентов должен быть реален для клиента которому вы хотите продать либо если вы например продаете к примеру не знаю какой-то компании которая занимается продажей игрушек вот какие-то экспресс доставки там не знаю из китая то в этом случае у вас должны быть не знаю как-то у вас в, в своем портфолио у вас должно быть один-два таких клиента, которым вы можете показать, вот они с нами работают. Либо э, в этом случае, если у вас появляется первый клиент, который купил из этой области деятельности какой-то товар или какую-то в вашем случае услугу, Кирилл, вам нужно собирать отзывы этих людей в письменной форме, и эти отзывы нужно ставить на сайте, в местах, где проводятся презентации, ну и так далее. А вот примерно так продаются услуги. Чуть-чуть по-другому, конечно, чем товар, но это тоже витрина. Итак, мы перейдем к следующему кейсу. Людмила Степа. Э -э Менедж по продажам из компании Гетика Д из города Бельцы. Компания производит и продает хлебобулочные изделия вроде ничего сложного. Да, она у нас закончила в э открытый курс по продажам. Одри. от э Одри интересует что-то меня. Итак, если у кого-то есть еще вопросы по предыдущему кейсу, вы можете их вписывать сюда. То есть кроме того, что продавать дорого, это мы буквально скоро заденем эту тему. А если еще есть дополнительный вопрос по Дмитрию, о котором мы только что описывали, задавайте конкретные вопросы. Я обязательно вам отвечу на все. Вот вам конкретный человек, выпускница открытого курса по продажам. Людмила Степа, вот, пожалуйста, после тестирования, после общения с ней мы поняли, что человеку про... тяжело работать с возражениями. И, кстати, э, Одри, обновите, пожалуйста, страницу для того, чтобы был, был более хороший, может быть, интернет. Я не знаю, попробуйте. Mm. Вот. Э, протестировали, выяснилось, что тяжело работать с возражениями клиентов. Э, дело в том, что у продавцов, которые давно продают, много, много клиентов в... с недовольных, знаете как, у которого много опыта в жизни. Получается, что у этих людей собирается много возражений, много негатива по, этому, по отношению к этому. И в момент, когда он получает от нормального клиента здорового какое-то простое возражение, он уже с ним не справляется. Сложно назначать повторные встречи и доводить клиента до конца. Сложности с общением у Людмилы были и трудности в управлении своими эмоциями. Дальше, что в результате мы получили? Выдержки из ее истории успеха. Мне легче преодолеть отказ. Я легко назначаю повторную встречу и после этих встреч желаемый результат достигнут. Благодаря курсу я легче общаюсь. Самообладание повысилось. Самообладание – это контроль эмоций своих собственных. Вот. Для кого реально какая-то тема из того, что вы здесь видите, Людмила Степы, напишите тему, которая вас больше всего интересует в чате. Вот. А я предлагаю пока э, дать вам одну тренировочку, пока вы вписываете темы, я вам дам одну тренировочку, которую мы использовали именно с этим студентом, с Людмилой Степой. Значит, э, так как у человека, у этой женщины много негатива было связано с продажами из прошлого, с отказами, ну, человек постарше, получается, э, ей, она уже не могла смотреть, ну, знаете как, вот идешь к клиенту и думаешь, может, все-таки не зайти к нему, потому что это агент, который ходит по, по, и собирает заказы. Вот, и мы дали ей домашнее задание, немного потренировали и дали ей дома, домашнее задание. Э, для того, чтобы... Вот, кстати, Гагой Вячеслав, тоже наш студент, работает с возражением. Вячеслав, у вас будет специальная тренировка на эту тему, не переживайте, вас она ждет точно. И вот мы дали ей домашнее задание. Какое домашнее задание? Ей нужно было просто... Знаете, когда человек не может смотреть на людей, ему нужно походить, посмотреть на людей. И он пошел, мы просто дали ей домашнее задание, которое нужно было сделать, просто походить по клиентам и пообщаться с ними. Просто посмотреть, кто из них может стать их клиентами, Просто поискать новых клиентов, походить, знаете. И эта женщина походила. Правда, да, вначале ей было тяжело. Любая тренировка не становится... Если она подходящая, она не сразу легкая. Вот, и она начала ходить, встречаться с клиентами одного. Было тяжело второй, тяжело третий. И на 10-й, 15-й, 20-й ей стало легче. Вот это вот такое простое домашнее задание для тех студентов, либо для тех кто в вашем случае подчиненных либо продавцов, которым которые не любят ходить по клиентам, которые в самом лучшем случае звонят. Я даже видел такую ситуацию, что даже не снимают, не хотят снимать трубку, когда какой-то неудобный клиент начинает звонить. Вот. Какие еще, если есть еще какая-то тема, которую вас, которая вас интересует, либо для кого реально тема именно по поиску новых клиентов, либо вступлению в контакт с людьми. Плюсики в чате ожидают вас. У кого есть проблема, Игорь, спасибо, хорошо. Отлично. Значит, смотрите, еще пару, пару данных по этому поводу. Вот почему, как научиться делать сделать человека причины продажек, да, все очень просто ему нужно делать то что он что надо делать в продажах но не хочется понимаете вот что происходит то есть например человеку легко говорить о э, о больших суммах денег но смысл это тренировать ему и так он и так хорошо продает дорогие товары а если ему тяжело то ему надо это делать и кстати к этой теме мы скоро подойдем просто научиться брать и делать это брать и делать как да все очень просто. Сейчас мы подойдем к теме поиска, ну, тренировки по деньгам, как именно натренировать продавцов, легко говорить о больших суммах денег и продавать дорогостоящие товары. Но в целом это не тяжелая тренировка. Например, если, например, продавцу, не знаю, у нас был студент, студентка, которой тяжело было продавать женщине, вот она женщина, ей было тяжело продавать мужчинам. И она взяла, то есть мы, она взяла, я ее попросил, простая, кстати, тренировка, рекомендую вам ее применить. Она взяла 10 леев, вышла в центр города, мы, кстати, находимся территориально в центре города, где много народа. Она взяла 10 леев, и ей нужно было сначала отдать кому-то эти, эти 10 леев. Она искала, искала, она нашла. И, кстати, отдать мужчине ей надо было. Она нашла мужчину и отдала. Не каждый возьмет просто так 10 леев. Но она нашла и отдала. Не бомжу. Не объясняя, что это тренировка, а взять, просто отдать. И было такое, что ей отказывали взять эти деньги. Она отдала. Потом ей нужно было также забрать эти деньги у кого-то. Вот у кому тяжело попросить денег, вот надо делать тренировку просить. То есть отдать, а потом попросить. Как? Дальше она пошла и нашла другого человека в этом же центре города. Попросила деньги, но не объясняя, что это трени тренировка. А... Взяла и говорила: слушай, дай мне 10 лей, дай, пожалуйста, 10 лей, ну и так далее, не объясняя. И один парень нашла на такого парня, который открыл кошелек, достал 10 леев и отдал ей в руки. Она улыбнулась, ну и вернула ему эти 10 леев и пришла обратно. Она говорит: все, я сделала тренировку. Нет, тренировка не сделана. Если ты отдал во Вселенную 10 леев, тебе нужно взять их обратно, не отдать тому, кто тебе дал а взять их себе и уйти с ними. То есть ей надо было с этими десятью леями уйти. Среди вас есть студент, по-моему, он есть среди участников, который такую тренировку у нас делал. И поверьте мне, прямо уверенность такого человека появилась. Вот, кстати, откуда появляется уверенность. Это надо делать. Так, у Моисея есть какая-то фраза. Главное не делать паузу после оглашения суммы. Так я считаю. Идея хорошая. Сейчас я вам прям покажу тренировку. И э, у меня даже есть видео. Я обязательно в конце вебинара скину вам ссылочку на это видео. Как выполняется тренировка, чтобы натренировать себя, легко продавать на большие суммы денег, чем сейчас вы продаете. У кого есть еще какие-то темы, которые вас волнуют, пишите, пожалуйста, в чате. Я постараюсь ответить, если это реально сделать в вебинаре. Я обязательно покажу вам прям тренировку практическую, как это сделать. Вот с Людмилой было такое, но у каждого человека по-своему, понимаете? Вот, выдумывать что-то не хочу. Так, что было использовано в с Людмилой? Вот список тренировок, которые выполняла Людмила, но это тоже не поч почти все тренировки. Привлечение клиентов у Одри есть вопрос. Сейчас мы вернемся на эту тему. Что было использовано в тренировках для Людмилы? Были некоторые личностные консультации. У каждого человека есть, могут быть такие проблемы, которые, вот они личные, но, но трудно человеку работать именно с этим. И мы некоторые вещи проясняли. Например, бывает такое, что у человека есть какой-то прессинг в жизни, да, и он приходит с плохим настроением постоянно на работу. Это может быть здесь дома. И он приходит на работу и, и, и все и он с таким же настроением ничего не продает как и дома понимаете вот поэтому в этом случае есть специальная тренировка вы знаете я вам дам данное это этот, этот прессинг называется подавление если у вас... кстати у кого в компании есть продавцы которые регулярно в плохом настроении плюсики в чате пожалуйста у кого в ком отлично моисей спасибо у кого еще михаил спасибо. У кого в компании есть продавцы, либо сотрудники, либо подчиненные, у которых которые всегда в плохом настроении? Ну вот плохо все у них. Есть два варианта в этом случае. Сергей, спасибо. Либо это из прошлого, человек, очень много негативного опыта у него, и у него эмоциональное состояние уменьшилось. Так в этом случае нужна личностная консультация, либо ему нужно обязательно делать тренировку по деньгам, которые буквально в следующем кейсе мы опишем. Притом, каждое утро надо делать этому человеку тренировку. Я буквально сейчас ее опишу. А если это прессинг, знаете, вот это называется подавление. Когда человека постоянно кто-то прессует. Это может быть один человек, либо много. И против этого человек не может дать отпор. Например, это мама что-то постоянно критикует сына. Сын с плохим настроением приходит на работу. Ну и вы знаете, что происходит, когда человек приходит с плохим настроением на работу. Работа не клеится. И вот если это сын, ему нужно научиться давать отпор маме. Потому что подавление это намерение или действие вредоносное, против которого кто-то не смог дать отпор. И вот если вы просто хотя бы что-то сделаете против этого, это будет менее подавляющим. Как сделать это? На это есть специальная хорошая тренировка. Просто нужно сесть друг напротив друга. И кто-то из вас будет зачитывать, либо говорить фразы, которые этому человеку не нравятся, либо опускают его, делают его хуже. Ему нужно просто научиться давать хорошие подтверждения. Я тебя услышал. Мне понятно. Спокойно, без напряга. И как только человек натренировался, вы увидите, у него появляется уверенность. Он с другим настроением приходит на работу. Об этом чуть-чуть попозже, конечно, более детально. Итак, следующий кейс. И мы переходим как раз к теме денег. Иван Яков! Менеджер по продажам из компании Касаке. Компания продает итальянскую мебель, не самая дешевая мебель, вот, поэтому э, ему нужно уметь продавать дорого, на самом деле. Это э, этот парень выпускник открытого курса по продажам, мастер продаж. Итак, что мы получили в результате тестирования этого парня. Кстати, Иван, если по-моему он регистрировался к нам на вебинар, если Иван здесь, пожалуйста, плюсик в чате, чтобы мы тебя видели. Потому что это о тебе. А протестировали, выяснилось, что у человека есть небольшие трудности в работе и личной жизни. Не самое лучшее качество жизни бывает такое. Отсутствие заинтересованности в работе чуть-чуть не совсем высоко, знаете. Кстати, у кого в компании есть люди, у которых низкая заинтересованность либо вовлеченность в работу? Плюсики в чате ожидают вас. Спасибо, Моисей. Хорошо, ребят, я очень прошу, Максим, спасибо, я очень прошу всех, кто ставит плюсики в чате, и те, кто молчит за кадром, общайтесь, потому что если вы не будете задавать вопросы, то вы будете смотреть только телевизор, то есть видеть только меня. А если вы будете задавать вопросы, вы будете получать данные для себя. Ель, Одри, хорошо. Итак, низкий уровень продаж у парня было, отсутствие мотивации для развития и улучшения себя как специалиста. Низкая уверенность в себе, низкий уровень дисциплины. И вот, что в результате обучения мы получили от этого парня. Начались успехи как в работе, так и в личной жизни. После курса в целом началась жизнь меняться к лучшему. По-другому начал смотреть на свою работу, отношусь к ней более заинтересованно. Продажи увеличились по сравнению с тем же периодом. То есть мы сравнивали там март-апрель с предыдущим годом, например. Да? Продажи увеличились по сравнению с тем же периодом в прошлом году в 100%. Раз, в 100% то есть в два раза. Появилась, появилась мотивация для развития улучшения себя, как специалиста и человека. Все в этом мире зависит только от меня. А еще и я с дисциплиной стал лучше. Мы, когда к нам попадают люди на обучение, кстати, рекомендую, когда люди к нам попадают на обучение, у нас есть правила для графика обучения. И когда он опаздывает, например, это нарушение какого-то правила. Кстати, рекомендую, можно применить в вашей компании. Это нарушение какого-то правила, соглашения. В нашем случае это нарушение графика. Когда человек опаздывает первый раз, мы его только предупреждаем, и говорим, что так делать не надо, больше не делай так. Второй раз, если он опаздывает, второй раз он, он отправляется в магазин, либо на рынок, буквально тут у нас все рядом, вот, и он покупает килограмм фруктов, овощей, что есть для, для того, чтобы не для себя, а для всех студентов, которые у нас обучаются. То есть им нужно сделать вклад. У кого в компании есть сотрудники, которые опаздывают? прям регулярно. Рекомендую, Кирилл, рекомендую, спасибо, что написали, рекомендую заставить Сергея, Моисея, понятно. Значит, есть такая проблема. Рекомендую просить от них обмена. То есть когда они нарушают что-либо, например, они на 5 минут опоздали, пусть они вечером отработают полчаса. Если они там, не знаю, что-то еще нарушили, пусть они, они дают чуть-чуть больше, чем нарушили. У всех, Вячеслав, ну и понятно, у каждого по-своему. Я когда говорю у всех, это значит, что у меня точно. Поэтому я вас понимаю. Есть такая проблема. Поэтому всегда нужно требовать обмен. Вот так у нас происходит. И в этом случае у Ивана, кстати, вот и, и, и Иван Дьяков, и первый студент, которого мы недавно описывали, Дмитрий. Дмитрий принес нам ящики, яблок в один день. Ну, такое бывает. Вот он жестко опоздал. Вот и вам тоже что-то там происходило. Я не помню, что какой обмен делал. Но вот он понял, что это дисциплина и нужно в себя внедрить. То есть человек сам понял. Мы его не заставили, не обучали, не объясняли, что ему надо это делать. Он сам решил и начал меняться. что так не меняет человека, как он себя сам. Понимаете? Пока он сам не принимает решения, ничего не поменяется. Так, и вот тренировка по поводу денег. Значит, как выглядит такая тренировка? Потому что Иван тренировал очень долго эту тренировку. Для, этого, для этой тренировки нужно два человека. Они садятся друг напротив друга на стуле, лицом друг к другу. На расстоянии примерно метра друг напротив друга. Один из них будет студентом, то есть тот, кто будет тренироваться. Другой тренер, тот, кто будет тренировать и отслеживать, чтобы у этого студента не было никаких ошибок. Вы смотрели видео, ну круто, а я объясню для всех остальных. И вот, что делает, что делает э, сам э, тренер? У него задача иметь в руках какую-то купюру денег, сидя, не сидят оба. Кстати, студент, который тренируется, он ставит ноги на пол, сидит спокойно и не напрягается, не танцует, не, не еще как-то. И ему назначается какая-то сумма денег, я рекомендую начинать с самых простых сумм. Кстати, эта тренировка, которую я сейчас вам описываю, есть в конце, вы получите тот, тот подарок, который я вам обещал в конце вебинара. И там есть описание этой тренировки. Обязательно посмотрите еще раз ее и можете потренировать. А также я вам скину еще и видео, как это делать. И вот вы садитесь друг напротив друга. У одного у тренера в руках есть купюра денег, достоинство денег неважно. можно один лей просто, один доллар там, я не знаю, какие у вас деньги. Вот. И у вас в руках купюра денег. Напротив вас стоит, сидит студент и у него задача произнести следующую фразу. Он говорит, например, если я кого-то тренирую, то мой студент, мой студент мне говорит, Вячеслав, ты мне должен 50 леев. Деньги! Спокойно. И вы увидите, что в этот момент у тела студента начинаются какие-то движения. То ноги дергаются, то руки дергаются, то уши как-то не так двигаются, то улыбка появляется, то страх какой-то вылазит. Когда это несколько, то есть вот один раз повторяет, второй, третий, вот так же, да? То есть тренер наблюдает за всеми реакциями и говорит, смотри, вот здесь была ошибка, у тебя там дернулся, не знаю, там удернулся пальчик, давай еще раз. И снова говорит, готов, начали. И студент снова говорит, Вячеслав, ты мне должен 50 лев, деньги. Но, еще раз напоминаю, руки на, на коленях. Он никаких движений не произносит, не, про, не делает, кроме того, что, он, что вы видите. И снова да, тренер наблюдает, смотрит, что происходит, и снова говорит, была вот там такая-то ошибка, если она была. Эту тренировку, например, с первой суммы, например, это будет 50 лев, нужно делать, пока у тренера не получится легко это делать, у студента. Студент должен дойти до момента, когда от него это прям вылетает, эта идея. Это не должно быть усилием, это не должно быть наездом, это не должно быть дай мне деньги, ну, что типа этого. Это должна быть легкость и четкость в произношении и в донесении этой информации. Студент, как, тренер, когда чувствует, что до него это легко доходит, в этом нет напряга, какого-то вот, вот, вот каких-то подергиваний, еще что-либо, в этот момент он может сказать ему зачет. Но в том случае, когда. Студент смог произнести эту эти две фразы. Вячеслав, ты мне должен 50 лев, точка. Вторая фраза ⁇ деньги. И вот, вот эти две фразы вместе он произносит. И вот до момента, пока эта фраза вылазит из него легко, без напряга, без каких-то идей и каких-то подергиваний. Может быть, такое вы заметите, что в процессе этой тренировки могут быть какие-то там реакции вообще неадекватные. Может быть, человек может менять сумму. Человек может менять слова фразе, человек может быть что-то еще произносить как-то не так, может быть першение в горле, может быть какие-то реакции другие, неважно. Пока у студента не получится это делать легко, хотя бы раз десять подряд тренер не говорит зачет. Он продолжает это делать. Пока не получится. Что очень важно, обязательно посмотрите, что значит слово безмятежность в словаре. То есть от студента должна вылазить вот эта безмятежность, нету напряга в произношении этой суммы. Как только это произошло раз в 10 подряд, тренер говорит, молодец, зачет, и вы уже можете поменяться ролями. То есть в этом случае можно, можно тренировать, тренер, тренер может стать уже студентом, а студент может стать тренером и тренировать уже в одном направлении. Нельзя меняться ролями, кстати. Если один из вас, то есть студент, не сдал эту тренировку идеально с этой суммой. После этого эти 50 леев можно увеличить в 2, в 5 раз. Но потихонечку сумму увеличивать. И снова продолжать тренировку для того же человека. То есть потихонечку увеличивается. Нельзя начинать тренировку с миллионом. Потому что реакции не будут сглаживаться. Будет продолжать вот такая реакция быть. И вы увидите, как это долго происходит. И, вы поймё... и если вы видите, что это очень долго происходит, реакция есть, это говорит о том, что сумму нужно уменьшить. Поэтому я рекомендую начать с самых простых сумм и потихонечку увеличивать. Как... Какую валюту называть? Я назвал 50 леев. Если вы продаете в рублях, то можно там 100 рублей или там 200 рублей. Если вы продаете в долларах, в долларах, в евро, в евро. Желательно, чтобы тренировались именно те суммы, которые, либо те, ту валюту, в которую вы называете свои суммы. Вот такая тренировка прям просто идеальная, которую можно применить прям хоть завтра в вашей работе. И гарантирую, если эту тренировку делать хотя бы 15-30 минут каждое утро для каждого продавца, у вас состояние ваших продавцов просто будет улучшаться. Вы не представляете себе, какие результаты ошеломительные дает такая Простая на вид тренировка. Для тех, кто у нас на обучении, я знаю, что среди нас есть сотрудники компании «Алба», вы буквально завтра уже будете это тренировать. Прям гарантирую. Вот. Для кого, кому интересно... Ага, он спасибо. Ребят, кому еще интересна какая-то тема, которую мы разбирали с Иваном Дьяковым, либо какая-то тренировка, которую вы сейчас видите на, на экране своего монитора. Ну, само собой, отлично. Видите, ребята уже готовы к этому. Кому, кому интересна еще какая-то тема из того, что мы уже проходили? Какая-то тренировка, которую вам интересно сделать именно в вашей области? Либо для кого реально эта тренировка и которую кто может, сможет завтра применить эту тренировку в вашей жизни? Плюсики в чате, либо напишите тему в чате. Татьяна, спасибо. Вы сможете применить эту тренировку, правильно понял, Татьяна? Очень клевая тренировка. Я вам обязательно в конце вебинара отправлю и ну, практическое руководство, где есть описание тренировки. Вячеслав, спасибо, отлично. Мы с вами завтра потренируемся. У кого еще есть какие-то темы? Хорошо, ребят, вписывайте темы, которые еще вас волнуют. Вот, и мы пойдем дальше к следующему кейсу, который мы... Кстати, для Ивана Дьякова эта тренировка длилась, ну, там, бывало такое, что и час, и два мы тренировали с ним. И за счет... Кстати, одна из а... тем, которые его больше всего волновали, это продавать подороже, потому что товары у него не дешевые. И у него это начало получаться. Вот, ну, буквально, простая и очень доступная тренировка. Еременко Дмитрий, мотивация и вовлеченность. Хорошо. Значит, тема мотивации. По поводу мотивации могу сказать одну вещь. Для Дмитрия, мы с Дмитрием, по-моему, уже знакомы. Вот, могу сказать одну вещь. Что мотивация поднимается, поднимает вообще задача, как поднимать мотивацию. Дмитрий, рекомендую поднимать боевой дух и вовлеченность именно с помощью этой тренировки. Мотивация поднимается с помощью четко описанной, вам нужно иметь цель компании. То есть цель компании не может быть прибыль. Цель, цель отдела продаж может быть прибыль, цель компании может быть прибыль. Знаете почему? Потому что представьте себе, я беру вас на работу и говорю, вы идете ко мне на работу, чтобы приносить мне деньги, прибыль. Как у вас есть ну, какое-то вдохновение к тому, зачем, зачем я вас преводоружу на работу? Дмитрий, если описано комфортная, удобная, большая цель для сотрудников этой компании, то руководитель каждый день должен продавать идею этой, эту идею своим сотрудникам. Эта идея, то есть эта цель компании должна описана быть на всех мониторах, если она есть. Во всех магазинах должна находиться там, где продавец видит. А может быть и сами клиенты это видят. Ничего плохого нету в том, чтобы клиенты видели, насколько большая цель у вашей компании. И они каждый день видят. А вы, когда проводите семинары для своих сотрудников, Собрание. Говорите, ребят, смотрите, нам нужно, блин, обеспечить связью целую страну. Представьте себе, мы продаем кучу гаджетов, телефонов, чтобы люди могли общаться. Представьте себе, как это круто. Давайте будем помогать друг другу. Вы нам, мы вам. Вот так поднимается мотивация. И я уверен, что если в вашу компанию приходят люди, только которым интересны деньги, то потихонечку, когда у них уже нормализуется состояние денег, и э, э, это не самая их большая проблема, то потихонечку уровень мотивации поднимается. Хотя есть люди, которым мотивацию э, вот так вот нельзя поднять только из-за того, что они в таком состоянии, что они не готовы к этому даже. И они даже не смотрят помогать людям. Но в отдел продаж вообще нельзя людей брать, которые, у которых низкой, э, нету желания помогать другим людям. Вот и все. Вовлеченность. Вовлеченность тоже связана с целью компании, то есть если, смотрите, когда вы берете человека в компанию, как руководители, и ему он приходит только ради денег, вот, то он работает только ради денег, его можно купить. Кстати, это сотрудники, которые продаются легко. Ну, дал там на тысячу или больше, он у тебя уже в другом месте уже работает. Вот, поэтому вовлеченность должна быть… вот. Когда вы выясняете цель самого человека, то есть зачем он приходит в эту компанию, вам и ваша тема, то есть ваша цель вашей компании должна как-то совпадать с тем, с этой же целью, которая есть у этого человека. Если она хоть немного совпадает, то человек более вовлечен. Если она абсолютно не совпадает, то вовлеченность, не совпадают, так сказать. да? И в этом случае либо вам нужно продолжать продавать этому человеку, как я только что говорил, цель компании, чтобы он ее купил и хотел стремиться к этой цели, ну либо поискать другого сотрудника. Все очень просто. Итак, мы идем дальше, к следующему кейсу. Если, кстати, у кого-то есть дополнительные темы, которые я еще не разобрал, то вы можете вписать их в чат, я обязательно вам буду отвечать. На ваши вопросы. Итак, следующий кейс. А вот, кстати, для Дмитрия и всех остальных, кто задавал вопросы. Главное качество лучших продавцов – высокая уверенность в себе, в продукте и компании. Хочу дать вам тренировку на эту тему. Кто, кому интересна тема, как поднять уверенность в себе, в продукте и ком, и команде для для ваших сотрудников. Если эта тема интересна, ожидаю плюсики в чате. Чтобы мы не говорили о том, что не надо, чтобы вам не, я вам не давал тренировку, которая вам не надо. Раду нужно, хорошо? Еще ожидаю. Гореев Радик, Радик, хорошо, спасибо. Радион, наверное, да? Дмитрий, спасибо. Игорь, спасибо. То есть интересная тема по поднятие уверенности в себе, Вячеслав, отлично. В себе, продукте и команде. Значит, Вячеслав, для тех, кто и Евгений. Значит, буквально вот у нас сейчас обучается компания Alba, мы дали тренировку некоторым из их супервайзеров это делать, и я вам дам такую же тренировку, объясню, как она выполняется для ваших сотрудников. Значит, что нужно сделать вашим сотрудникам, чтобы поднять уверенность, например, в себе? Чтобы поднять уверенность в себе, нужно пройти у нас обязательно тестирование, потому что бывает такое, что вы поднимаете не совсем то, что нужно. Может быть, что-то из прошлого, что ну, просто не в компетенции компании. Но э, тренировка по деньгам поднимает уверенность в себе хотя бы на один день или на короткое время, промежуток времени, на несколько часов. Гарантирую. Это поднимает уверенность в себе прям гарантирую. Можете уже начинать это делать. В продукте. Что поднимает уверенность в продукте? В продукте поднимает уверенность только его изучение и пользование. Буквально ранее я вам объяснял тренировку, как это делается. Вам нужно дать такое задание своим сотрудникам, которые только пришли, может, в компанию, может быть, еще не хорошо знает продукт, такое бывает. Именно из-за этого нет уверенности в продукте. Человек не пользовался. Если вы продаете телефоны, дайте ему попользоваться каким-то новым айфоном, который он хочет продавать, но у него это не получается. Пусть он посмотрит, что там внутри есть, пусть разберется, какие функции. Может быть, и посмотрим. Очень важный момент. Дайте ему, например, листок, пусть он возьмет листок бумаги, разделит его на две части. На одной стороне пусть он напишет качество этого продукта, например, этого телефона, или этого молока, или этого, этой булочки там, или этой машины неважно чего. Хотя бы 10 качеств, и напротив каждого качества, пусть он напишет, что имеет клиент от этого, какую пользу получает клиент от каждого из этих качеств. Например. В телефоне есть, не знаю, функция замера измерения шагов. там. Он считает шаги, либо есть такая программа, уже установлена. Что человеку от этого? Не знаю, может, это экономит на каких-то новых гаджетах. И ему, ему не нужно, не нужно покупать что-то новое и так далее. То есть это нужно вот так сделать. И вы заметите, что тех продавцы, которые не уверены в своем продукте, вы заметите, что они абсолютно часто имеют, Трудности в знании самого товара, то, что они продают. Это все легко видно. То есть, когда человек тяжело выполняет какое-то задание, это говорит о том, что он еще его хорошо не знает. Дайте ему в руки, пусть он попользуется этим. Пусть он, например, если это доставка, вот кто-то из вас занимается доставкой, экспресс-доставкой. Кирилл, по-моему. Так вот смотрите, пусть он отправит, не знаю, там, друзьям в Канаду какую-то посылку. Не знаю можно отправить из Молдовы. Пусть посмотрит, как дошло. попросит, пусть попросит друзей, пусть ему что-то отправят. Пусть посмотрит, как это работает, чтобы он уверен. Если вы обещаете, что там за две недели посылка до Канады доходит, то она точно до вас и к нему дошла за две недели. И он уверен. Понимаете, как? Вот так. Для кого реально сделать эту тренировку? Напишите плюсики в чате. Плюсики в чате. Для кого реально вы можете легко сделать тренировку, просто взять завтра, разделить лист на две части и описать, дать своим подчиненным. Три дня так. Кон... Ну, круто, Кирилл. <laughs> Я не в курсе так интуитивно. <laughs> ну вот, видите, попробуйте, дайте своим подчиненным. Пусть они попросят кого-то ну, из Канады или из какой-то другой страны. Хорошо, Вячеслав, спасибо. Но ну, вы уже делали тренировку. Надо дать своим подчиненным это сделать. Ребят, из Албы из компании Лактали Салба, я знаю, что вы здесь, такую же тренировку, чтобы я вам ее не повторял, нужно дать своим подчиненным. Пусть они, эти агенты, которые в вашем подчинении находятся, возьмут и потренируют, сделают, опишут свой продукт. И вы увидите, что есть товары, которые, может, дорогостоящие, может быть, редко продаются именно у них, они начинают становиться для них реальными, они понимают, блин, так это же классный сыр, или это классное там, молоко. В команде. Как поднять уверенность в команде? Так же, так же само, как уверенность в продукте. То есть так же само берете листочек бумаги, делите на две части. С одной стороны, вы берете, например, какого-то сотрудника, не знаю, там, человека, который занимается курьером. Там, вот такой-такой, то у него там, там какие-то 5-10 качеств есть у этого курьера. И напротив, в другой стороне листа написать, какая польза клиенту от этого. И он начинает смотреть, так, этот парень, блин, он не пьет, значит, он вовремя доставляет. Значит, от него не будет перегара, и от него приятно пахнет, ну там еще что-то. Вы будете чувствовать себя более положительной эмоцией какая-то, еще что-либо. Вот это пользователь уже для конечного, ну для человека, который получает продукт ваш, понимаете? Вот. То есть вот это вот надо так описать. И появляется уверенность в продукте, команде, когда вы описываете команду, то есть сотрудников. Ну, а в себе, напоминаю, тренировка, которая связана с деньгами, очень повышает верность себя. У меня был такой случай. В Бельцах есть одна, филиал одной дистрибьюторской компании, где человек пришел в подавленном состоянии. Он постоянно живет в подавленном состоянии. У него дома кто-то его сильно прессует. Вот. И мы каждый день, когда мы, мы тренируем на этапе практики, два раза в неделю мы тренируемся. И вот на этапе практики мы вот, полтора часа тренируем этапы продаж и полчаса тренируем тренировку деньги. И вот, вот, эту, вот каждый день, когда он приходил к нам на тренировку, делал тренировку деньги, каждый раз у него в 2 три раза каждый день он собирает заказы в 2-3 раза больше, чем в обычные дни. Понимаете, это уже был показатель. Ну какую тренировку ему надо делать? Мы взяли и посадили его, он только эту тренировку делал. Понимаете? Ну его тренировали. Вот и все. И вот у него появлялись продажи, но, к сожалению, мы не сидим рядом с ним, поэтому далее это задача руководителя отдела продаж или супервайзера, если у него подчинение, если он находится в подчинении супервайзера. Надо продолжать делать для этого парня, либо самое простое, это, конечно, у нас специальная программа по коррекции этого, но это быстрее будет. Вот. Далее. Главное качество лучших продавцов. Далее. Искреннее желание помогать людям. Вот одно из важных качеств любого, любого продавца. Искренне, честно изнутри желать помогать людям. Если вы берете в продажу людей, которые не желают никому помогать и не считают, что людям можно помогать, то вы получаете человека, который никогда не будет заботиться о ваших клиентах. Если нет заботы, клиент это чувствует. И второй раз уже, если даже один раз купил, не хочет к вам приходить. Ну, хотя бы к этому продавцу точно. И последнее, очень комфортное и приятное общение. Э, хочу вам сказать, что общение можно потренировать, то есть это корректируется. Но еще раз напоминаю, для кого, э, хотел спросить вас, ребят, для кого реально то, что продавец на самом деле комфортно и приятно должен общаться с клиентами? Напишите плюсики в чате, кто согласен с этим. Спасибо, Кирилл. Для кого реальна ситуация, что продавец на самом деле должен легко, комфортно общаться? Только для Кирилла. Сергей? Вячеслав, отлично, спасибо. Еще? Родион, спасибо. Юджин, отлично, хорошо. То есть реально, да? А для кого реально, что продавец должен искренне желать помогать людям? Вот только по-другому никак. Наталья, спасибо. Отлично. Ну вот, все об этом. Итак, мы перейдем к следующему этапу. И далее будут очень интересные тематики, связанные именно э, с тем, что у человека есть какие-то собственные характеристики, которые мешают ему продавать. И мы переходим, кстати, к следующему этапу, к э, следующему кейсу. Знакомьтесь, Сергей Гуван, он из города э, Бельце. Из компании Тирекс Петрол, он, один, он руководитель заправочной станции Тирекс Петрол, одной из очень больших в городе Бельце. Он выпускник двух наших обучений, корпоративного внутреннего тренинга по продажам. Мы проводили для начальников, руководителей заправочных станций Тирекс Петрол, он в нем участвовал. А также он выпускник программы повышения эффективности личности, которая называется «Целостность и честность». Итак, да, я вижу ваши комментарии, ребята. Если есть конкретные вопросы, вы можете их тут вписывать, либо вот в верхнем углу там тоже есть вопросы, вы можете там вписывать ваши вопросы, я ожидаю от вас вопросы. Вот. И мы перейдем к кейсу Сергея, и что мы тут исправляли? Я такая, но ну, я не могу продавать за всех продавцов. Да, Наталья, вы и не обязаны продавать за всех продавцов, но я вам скажу одну вещь, что вы, Наталья, смогли бы привлекать более лучших продавцов в свою компанию, либо свою команду, если вы уже такая, потому что вам нравятся подобные. Знаете, есть такой закон. Кстати, для кого интересна тема, как кто должен тестировать либо отбирать персонал в отдел продаж? Кто думает, что это должен быть только руководитель отдела продаж? А кто думает, что это должен быть кто-то другой? Татьяна, ясно? Ясно. Вы знаете, на самом деле само объявление при найме персонала, оно должно составляться лучше всего, когда оно составляется лучшим сотрудником отдела продаж. Лучшим. Почему? Потому что лучший продавец привлечет к себе лучших и составит объявление как для себя. Вот и все. Хорошо. Хорошо, если у кого есть Сергей ГН, что значит ГН только? Да, пишите, пожалуйста, полноценный вопрос. Итак, вот у нас перед нами Сергей, вот его кейс. И что мы имели в начале? Плохое качество жизни, чуть-чуть не совсем хорошо чувствовал себя парень в жизни. Непонимание в семье, много ссор, нехватка терпимости, тяжело общаться с людьми, много негативных мыслей по отношению к людям, нехватка уважения к себе. Ну, короче, по-простому вам могу сказать, что ему было просто некомфортно, ну, у него есть, были свои собственные трудности, которые мешали ему продавать. Вот и все. Вот, давайте так. И из-за того бывает такое, бывает такое, что в прошлом у человека, кто-то из нас, каждый из нас делает ошибки. И бывает такое, что они, их настолько много, что уже человек, продавец, когда встречается с чем-то похожим, с тем, где он натворил нехорошие дела, например, там, он там... Украл у соседа 100 баксов. Привет, да. И он с похожим, либо с... соседа, И он начал человека через. Правильно, что он сделал. И каждый из нас совершает ошибки в жизни по знанию либо по незнанию. И вот такая программа, как целостность и честность, исправила такую ситуацию у Сергея, что повысила как и продажи, потому что он еще и продажник у нас. Так и вообще его состояние и отношения с семьей. И что мы получили в результате? Моя жизнь улучшила во всех направлениях. Продажи увеличились на сто процентов. В семье мы стали лучше понимать друг друга. Мы реже ссоримся. У нас больше терпимость друг к другу. Мне стало легче общаться с людьми. У меня нету каких-либо негативных мыслей по отношению к другим. Я стал себя ценить и уважать. Не представляете себе как это ценно. Итак, я вам дам четкое данное, как это сделать. Значит, смотрите. Каждый из нас, ну вы уже поняли, совершает неправильные дела. Вот. И это, эти дела называются, я вам не дам технический термин, но я вам скажу, что это действия, либо бездействие, которые человек совершает, вредоносные, кстати, которые человек совершает, нарушая какие-то правила, законы, либо моральные кодексы в компании, либо в группах каких-либо. И они начинают влиять на него, может, не сразу, но через какое-то время. Вот для того, чтобы это исправить, нужно сделать очень простое практическое задание. Нужно сесть и выписать все эти неправильные дела, где должно быть указано время, место, форма и события в письменной форме. И вот эти данные даются на курсе по целостности и честности. Вы выясняете там в, этом, в этой программе, выясняете, где есть трудность. Вы это регулируете в процессе этой программы и в конце делаете это практическое задание. И после этого человек чувствует себя свободным, свободным к любому клиенту, свободным к любому человеку. Вы не представляете себе, как этот парень улучшился и как у него жизнь стала лучше. А, ну, это очень круто. Вот тренировки, которые он выполнял, вот список тренировок, которые он делал, как по продажам, так и программы по коррекции личности, которые он проходил. Вот. И что вам могу сказать, что эту э, программу можно пройти и у нас, конечно. Вы можете обратиться к нам, мы протестируем, посмотрим, нужно ли, ли вам это. Потому что бывает, что люди сами себя критикуют, а на самом деле им эта программа не нужна, у них другие проблемы есть в жизни. Вот. Поэтому мы рекомендуем, конечно, тестироваться. Но вот, вот этот список тренировок человек сделал и получил тот результат, о котором мы только что говорим. Вот так. Это просто. Вот. Какую еще, какие еще тематики тренировок вас интересуют, ребята? Очень прошу вписывать их в чате, чтобы я вам дал ту тренировку, либо те тренировки, которые вам интересны, чтобы вы взяли и могли прям завтра взять и применить. Если это реально сделать, то я вам прям дам ее сразу. Итак, у нас есть следующий кейс и последний кейс на сегодня. Перед нами Каролина Агапи, директор салона красоты из города Кишинева. Она спортсменка, она просто красивая девочка, вот, выпускница программы повышения эффективности личности и подавления. Итак, у нас есть какой-то вопрос. Как получать много денег, при этом не работать? А, понятно. Ну, как получать много денег, при этом не работать? Нужно сделать свой бизнес саморазвивающимся. И, поэтому, и тогда вы физически точно не будете работать. Вот. Как его создать? Это вторая тема разговора. И, и это не на 5 минут, могу точно сказать, Родион. Вот, этому надо учиться. Есть такие специальные э, программы для владельцев бизнесов. Рекомендую, если нужно будет, обращайтесь, смогу кое-какие. Э, вот, э, мы не предоставляем такое, но могу рекомендовать, где это можно сделать. Вот, у нас есть студенты-руководители, которые проходили такие программы в некоторых компаниях за рубежом. И у, нас, у них стал бизнес саморазвивающимся. Они э, в неделю тратят 5-6 часов на, на управление компанией, больше нет. Итак, вот перед нами Каролина Агапи, и он, у нее, она попала к нам на программу "Причина подавления". Помните, подавление это вредоносное действие. Вот человек пришел с такой, такой ситуации, что в бизнесе все плохо. Я давайте я вам покажу, что было вначале. Пожалуйста, неспособность присутствует комфортно рядом с некоторыми личностями, нехорошими личностями, я так называю. Трудно видеть свои проблемы, и было трудно это видеть. Сломано другими людьми до состояния агрессивности, то есть уже все. Много негативных мыслей, отсутствие контроля своего окружения, подавленное состояние. То есть вот это все вместе составило то, что человеку вот как в бизнесе, так и в жизни, вот так это называют, не везет. Но это не везет, это просто человек попал под плохое влияние других людей, вот и все. Как Что она получила в конце? Огромный конфронт. Что значит конфронт? Это способность комфортно присутствовать перед людьми, которые неприятно, может быть, либо которые раньше были неприятны, либо которые ну, подавлением используют, подавление как-то критикуют, обесценивают, влияют плохо. Да? Выявила те причины, что сломали меня, думаем позитивно, я могу уладить и разорвать отношения с подавляющими личностями, это уже специальная тренировка у нас проходит. Контролирую внешние факторы, чтобы ни в коем случае не затронули меня в дальнейшем. Программа, которая э, дала ей данные, чтобы она в дальнейшем, наша Каролина Агапе, э, начинает различать как хороших людей, так и плохих. Очень часто бывает, что руководители просто... И я бы эту программу по подавлению давал в школе. Знаете почему? Потому что уже со школы надо понимать, кто хороший человек, кто плохой нигде не учат этому к сожалению вот и к нам попадают такие люди которые вот, вот, ну, вот попали под влияние негативное влияние других людей э, кстати как какие характеристики я хочу вам описать характеристики людей которых нельзя брать на работу которых нельзя брать в свое окружение которых ну короче это люди которые разрушают компании изнутри и вы даже не заметите как результаты падают если такой человек попадает в компанию Компания начинает разрушаться, либо коллектив, это может быть какой-то магазин, где человек работает. Вот. Компания начинает разрушаться, но непонятно из-за чего. Знаете, бывает такое. Итак, характеристики этого человека. Внимательно записываем, если у кого-то есть вопросы, сразу задавайте. Первое. Человек использует в своей жизни только обобщение. Все говорят, всем известно. Я вам скину, кстати, обязательно эти характеристики и в видеоформате, чтобы они у вас остались. Далее. Этот человек критикует обесценивает принижает достоинство других людей это человек в, в окружении этого человека вот у него все хорошо типа вот но в окружении этого человека люди больные не вылечиваются, у них все плохо ну короче там много вопросов в этом в этом состоянии дальше эм, у человека это человек не завершает дела у кого в компании кстати есть Сотрудники, которые, которым тяжело заканчивать дела, за них нужно всегда заканчивать. Ожидая плюсики в чате, ставьте плюсы в чате, у кого есть компании, люди, которые не заканчивают дела. Спасибо, есть такие, круто, спасибо, ребят. Пишите, это одна, это не значит, что человек антисоциален, плохой, да? Но это одна из характеристик антисоциальной личности, которая разрушает компанию, напоминаю. вот. Какие еще характеристики есть? Это человек... Вот по, по, помогает вот тем, кто любит ломать, а, и а, против тех, кто хочет улучшить что-либо, понимаете? Вот. Потом, какие еще характеристики? У них плохая, плохое чувство собственности. Что значит плохое чувство собственности? Они могут взять ручку, которая принадлежит компании, и брать домой, и пользоваться ей дома. Либо взять там, не знаю, степлер, который принадлежит компании, взять его домой, и пользоваться ей дома. И типа так и должно быть. Понимаете? И никакого угрызения совести. Вот. Я вам обязательно в конце вебинара скину, у меня есть в формате в видеоформате характеристики таких людей, в более подробных деталях, обязательно проясните все эти характеристики и просмотрите в своем окружении. Если в вашем окружении, либо в вашей компании есть один, либо несколько человек, у которых большинство характеристик антисоциальной личности, быстро надо от них избавиться, быстро. Вот. Либо если вы берете такого в компанию, как заметно, что такой человек попад, попад, да, попал в, такую компанию, в вашу компанию? Все очень просто. Когда вы антисоциальную личность берете в компанию, вот результат в той команде, где находится это, этот человек, начинает уменьшаться. Да, ухудшается. Вот, например, в отдел продаж попал такой человек, результат отдела продаж начинает падать. Сразу. Ну, там через... На второй день, на третий они потихонечку начинают уменьшаться. Все ниже, ниже, ниже. Вы не понимаете, почему. Все плохо. Понимаете? Вот. Еще я видел, я не могу сказать, кто, да, но я видел такую ситуацию, где руководитель был в таком состоянии. Такой руководитель, знаете, он, он мне чем хвалился? Он говорит, когда я уезжаю в отпуск, у меня продажи круче, чем когда я есть на месте. Ну, понятно для меня это просто показатель вот но кто видел таких людей пожалуйста плюсики в чате я ожидаю от вас э, плюсики что вы замечали такое вот вот хорошо спасибо сергей за подтверждение Родион, пос... нету таких у вас да? Ага, плюс плюс хорошо и вот э, у девочки каролины которую мы э, с которой мы работали, которая проходила программу «Причина подавления у нас». Мы, вот примерно, что она проходила. Но в целом, что она делала? Она четко разобрала, прояснила все характеристики вот этих людей. Потом четко разобрала и прояснила все характеристики тех людей, которые на самом деле в ее жизни должны быть. Хорошие люди, да? Да, надо давать сотрудникам самостоятельность. Бывает такое. И вот после этого она... Потренировалась лично я в этом в этой ситуации лично я являюсь тренером для этих людей и потренировалась как справляться с людьми, которые вот такие новости либо как критикуют, обесценивают, как либо как справляться так, чтобы не напрягаться, быть спокойным и быть лицом к лицу с этим и чтобы в дальнейшем этих людей больше в жизнь свою не запускать. Бывает такое, что в компании попадают, попадают такие люди. Бывает такое, что это муж, жена, близкие люди. Ну и так далее. Поэтому э, понаблюдайте. Я вам обязательно в конце вебинара скину ссылочку на характеристики таких людей. Для кого реальная такая ситуация и кто видел таких людей в своей жизни? Плюсики в чате, пожалуйста. У кого есть как. С женой разводится. Кто? Ну, я не. Плюс, хорошо. Нет, это не значит, что нужно с женой разводиться. Это не значит, что если у человека есть одна черта, например, он любит обобщать, значит, он антисоциален. У нас, у каждого из нас может быть какая-то из этих черт, которые я только что описал. У, него должен, у этого человека должно быть большинство. Всего их 12. Я вам скину, вы увидите их 12. Так вот, у человека должно быть более 6 характеристик антисоциальной личности. Тогда он антисоциален. А если одна, две, 3, но ну, это корректируется, это можно исправить. Хорошо, вот. В нашей компании есть такое, такая услуга, которая называется тестирование. Что значит тестирование? Что входит в это тестирование? Э -э оно помогает понять, какое обучение подходит индивидуально для каждого сотрудника. То есть для того, чтобы под каждого из ваших сотрудников понять, что надо. Помните, я вам говорил и в начале, и в процессе, говорил, что бывает такое, что мы даем обучение не совсем то, которое нужно этому человеку, этому сотруднику. И в этом случае ну как бы мы не имеем желаемых результатов. Поэтому понять, что нужно этому. Сэкономить время и деньги, обучая сотрудников на ненужных курсах и тренингах. Честно вам скажу, мне тоже направляли на обучение людей, которым не нужны были продажи. У них другая проблема была в жизни. А их направляли на продажи. Ну, Пусть со всеми. Нет, это неправильно. Рекомендую не тратить на это деньги, а просто протестировать это намного дешевле. Пресс в разы дешевле. Даст поня... Следующее. Даст понять о том, что есть ли смысл вообще вкладывать некоторых сотрудников. Помните, если человек антисоциальный, а мы это выявляем в процессе тестирования, то смысл вообще вкладывать такого человека? Может быть, вы его завтра вообще уволите. Дальше. Освободит время и внимание руководителей из подчиненных, которых сомневался. Бывает такое, что вы сомневаетесь. Нужно держать этого человека? Не нужно. У кого, кстати, есть компании сотрудники, либо подчиненные сотрудники, в которых вы сомневаетесь. Ну, вообще они ваши, не ваши. Будут с вами, не будут они дальше. Вот это, вот, вот это тестирование четко освобождает. Кстати, у кого есть такая ситуация? Есть такое, ребят, в которых, в которых вы сомневаетесь. Вячеслав, Сергей, ясно. Спасибо вам за подтверждение. Арден, спасибо. Отлично. И вот, если такая ситуация есть, то сразу вам говорил: лучше экономнее протестировать у нас. И быстрее будет. Вот. Дальше принесет понимание, на какую должность подходит тот или иной подчиненный или кандидат. Бывает такой человек не продажник, понимаете? Вот. Либо у него есть хорошие черты, которые больше подойдут, подойдут ну, не знаю, там, в бухгалтерии там, или где-то в другом месте, то ну, смысл? Да, Родион, вы завтра узнаете, ко мне приходят ваши сотрудники завтра на тестирование. Вот. Смысл тратить время и деньги. Иногда бывает, что просто перевести на другой пост человека, и у вас уже сразу появляются результаты. И последнее поможет быстрее добиться желаемых результатов. Да, вот это и приносит те самые ожидаемые результаты. Далее. Что входит в тестирование? В тестирование входит несколько элементов. Первое, мы проводим интервью, которое длится минут 30, от получаса до часа. Интервью на продуктивность, способность заводить дела до конца. Дальше у нас есть тест анализа личности, который показывает, насколько человек социален и антисоциален. Показывает, какие огрешки у него есть в личности, которые ему мешают продавать, либо жить, либо работать в вашей компании. Ну, там и много других моментов проясняется. Среди вас есть руководители, которые уже получали результаты этого теста. Можете написать свой отзыв, что вы узнали, потому что вот если вы хотите написать то пишите я не буду говорить кто это вот дальше у нас проводится анкета для выяснения побудительных мотивов человека то есть это анкета на мотивации для выяснения какую конфету нужно давать каждому человеку в отдельности для того чтобы он работал добивался результатов ну и так далее шел вперед вот теста на знания и навыки в области продаж дальше мы, еще мы проясняем в этом Тестирование мы задаем вопросы связанные с продажами где у человека есть трудности в продажах чтобы понять какое обучение либо какие тренировки ему больше подойдут в области продаж чтобы было легко в дальнейшем подогнать обучение именно под этого человека потом мы даем рекомендации по обучению то есть мы рекомендуем что лучше сделать и выдаем результаты этого тестирования либо самому человеку либо мы можем давать как самому человеку которому вы направлены на тестирование так и вам, как руководителю, который решил протестировать у нас кого-то из своих сотрудников. Сама полная стоимость этого тестирования для людей, которые вот первый раз попадают в нашу компанию, стоит 50 евро за одного человека. Стоимость тестирования для участников вебинара, на котором вы сейчас находитесь, 30 евро за одного человека. Но мы решили, что в дальнейшем... На каждом вебинаре, на который, который мы будем проводить в дальнейшем, мы будем делать такие преимущества особые, дополнительные. да. И это преимущество выглядит в размере 80% от стоимости этого обучения. То есть стоимость тестирования для участников вебинара, которые оплатят, то есть до завтрашнего вечера вы оплатите, 10 евро всего ли за одного человека, это вообще копейки. Тестирование проводится около 3 часов, 2-3 часа. Поэтому я очень рекомендую вам записываться на тестирование прямо сейчас. Как записаться на тестирование? Да все очень просто. Я буквально сейчас вам закину в чат, ну вот чат, который вы, э, находится перед вами, э, ссылочку для регистрации на это тестирование. Вот он перед вами. Проходите прямо сейчас по ссылочке, по ссылочке, которая находится перед вами и регистрируйтесь прямо сейчас на это тестирование либо свои себя, либо своих сотрудников. Так, у нас уже есть какие-то отзывы. Родион узнал много нового о себе. Да, Родион у нас вот признал, что он тестировался у нас, о чем не догадывался. Тест хороший, особенно чтобы понять сотрудников. Тест трудоемкий, рад, что Вячеслав это его делает. Сам тест позволяет лучше познать тестируемого себя или сотрудника молодец родион спасибо что я смог вам помочь хорошо что вы на прошлом вебинаре записались и видите получили то что ожидали у меня антисоциальный сын я бы его не взяла бы на работу ни за что мне не нужно например это выявить можно у вас это исправить на сто процентов или если неисправимые бывают ситуации неисправимые но смотрите наталья вот еще раз я вам скидываю ссылку для регистрации зарегистрируйте э, сейчас на это тестирование себя из своего сына я иногда бывает такое что проблема не всегда в сыне либо не всегда в этом вот давайте мы протестируем тем более это для вас особое спеццена тут, и после этого мы будем о чем-то говорить, что нужно этому человеку, потому что если ваш сын даже не захочет прийти на, на тестирование, то мало шансов, что мы вообще в чем-то сможем вам помочь. вот. Поэтому давайте начнем с самого простого, с тестирования, тем более за 10 евро вы никогда в жизни не получите это в любом другом месте. Поэтому запись, регистрируйтесь, ребят, регистрируйтесь прямо сейчас на тестирование, кто... Не проходил либо кому интересно, протестировать себя, своих подчиненных. Некоторые хотят протестировать. Буквально сегодня был руководитель, который хочет протестировать свою жену, либо там кто-то мужа, кто, кто кого, неважно. То есть мы тестируем всех. Если это только не продавец, если это не продавец, то в этом случае мы не тестируем, только не проводим тест на знания в продажах. То есть только это не входит в Все остальное входит. Поэтому вот у вас ссылка на тестирование. Ожидайте, кстати, конца вебинара, потому что у нас есть, у меня, я вам прямо сейчас готовлю ссылочку для скачивания той, тех практических тренировок, которые я уже вам описывал, и не только их. В нем вот для скачивания, вот ссылочка для скачивания <coughs> практических тренировок. Помните, я вам обещал брошюру скинуть, где 27 тренировок по продажам. Перед вами ссылочка, пожалуйста, я сдерживаю свое обещание, пожалуйста, получите это. Вот, А также я вам обещал ссылочки на тренировки, как тренировать деньги. Вот, А также я вам обещал ссылку, как видеть людей, которые антисоциальные. И еще я вам специально под запас тренировку. Еще одна дополнительная тренировка в видеоформате вот прямо сейчас у вас появится. Как э, делать... Э, как вот прямо сейчас скидываю вам... Вот у вас перед вами, как продавать заботы о клиенте, как делать ту тренировку, где повышать уверенность в продукте, в товаре, э, в продукте, в, либо в услуге, которую вы продаете. Вот, и еще у меня есть одна тренировка, которую я вам еще не скинул, это по поводу денег, вот прямо сейчас вам ее скидываю, ссылочку на видео по, по тренировке по поводу денег, вот она, пожалуйста, вам, и напоминаю, что прямо сейчас у вас есть специальная цена до завтрашнего вечера на, тести... на тестирование за 10 евро за человека. Поверьте мне, вот среди вас у вас же есть люди, которые проходили у нас тестирование. Поверьте мне, это очень нужная штука, и каждому из вас прям поможет многое что поменять и увидеть то, что нужно исправить в вас, либо в ваших сотрудниках, что сэкономит кучу денег, кучу вашего времени, потому что для вас, как руководитель я думаю, что все-таки ценнее время, чем деньги, вот сэкономит вы не будете обучать тех бывает такое что к вам попадает сотрудник вы сами обучаете вы тратите кучу времени на того кому бывает такое что нету смысла обучать потому что например он через неделю уйдет а вы целую неделю потратили на его обучение вот вам еще экономит ну и куча всего того что вы потратите на новых сотрудников которые вам попадают либо на старых которые вы стараетесь изменить подкорректировать, ну и так далее, подправить. Поэтому вот э, буквально последняя ссылка перед вами для регистрации на тестирование. Тестируйтесь прямо сейчас, потому что с, э, тестирование э, нужно успеть оплатить до завтрашнего вечера вот эти 10 евро. Э, вам, вам завтра утром, в течение утра вам позвонят и скажут как можно это сделать как оплатить наличными безналичными как вы хотите там мы компания поэтому нам можно платить и как компания по перечислению, банковским переводом еще как либо вот поэтому делайте это сейчас быстро потому что вот буквально на про на этой неделе у нас вся неделя занята тестированием мы завтра если вы захотите протестироваться вообще не сможем никого взять и на следующей неделе тоже пару дней уже занята поэтому делайте это быстро для того чтобы получить тот самый свой успех, который вы хотите получить от своей компании, от своих сотрудников, от своих, как говорится, от себя самого бывает такое. Бывает такое, почему нет, рыба портится, вы же знаете откуда, с головы. Иногда бывает, что нужно подправить голову, чтобы дальше получать, как говорится, свои результаты в жизни. Вот, поэтому приходите, не стесняйтесь, мы готовы вам помочь. Напоминаю, что стоимость тестирования до завтрашнего вечера... 10 евро для вас, тех, кто сейчас участвует на этом вебинаре, и для ваших подчиненных, которые вы успеете записать завтра, когда вам позвонит наш сотрудник для того, чтобы зарегистрироваться на, на тестирование. Вот. Что хочу сказать еще в дополнение, что вы можете уже сейчас вписывать вопросы, которые вас волнуют которые мы не описали, я не выдал, может, вам, вы не получили, может быть, конкретного ответа. Я постараюсь быстренько вам ответить на ваши вопросы в самой краткой форме, потому что мы уже подходим к концу. Ожидая, да, можете, вы уже можете регистрироваться, а тем не менее я ожидаю от вас вопросов. Кто хочет задать какой-либо вопрос, пожалуйста, задавайте. Я ожидаю ваших вопросов. Время, время вопросов и ответов, так сказать, настало, я с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы, тем более, что среди вас есть и наши студенты, и наши люди, ну, сотрудники, которые проходят у нас, проходили у нас какое-либо обучение, получали уже результаты, я уже знаю, что такие есть среди вас, ну, круто. Поэтому, ожидая от вас вопросов, может быть, каких-то дополнительных, которые мы не разбирали на обучении, либо кто-то из вас сейчас участвует на вебинаре и не получил всех ответов, которые ожидал получить на вебинаре, пожалуйста, задавайте, я с большим удовольствием постараюсь ответить, либо описать какую-то практическую тренировку, которую вы можете использовать прямо завтра в своей работе. Я с большим удовольствием прям опишу вам ее. Вы теоретик или практик? Ага, Аркадий Кочук. Вы знаете, хороший вопрос. Я вообще вначале отвечал на этот вопрос, но еще раз скажу вам. Я человек, который всю жизнь мне больше, мне больше нравится практиковать, чем рассказывать. Поэтому я очень не люблю рассказывать тренировки, вот как вам сейчас рассказывали, либо рассказывать их как-то кому-то вот в зале. Мне больше нравится добиваться успехов у нас в классе. Поэтому я больше практик. Еще какие-то вопросы у кого-то есть? Да, успейте за, на тестирование, потому что, напоминаю, ссылочка действует сейчас. Вебинар скоро заканчивается. Кто успеет протестироваться, тот зарегистрироваться, тот зарегистрировался, кто нет, то извините, тогда стоимость для вас будет 30 евро. Да, есть еще вопросы. Угу. Невозможно копировать ссылки. А их не надо копировать. Вы просто нажимаете на ссылку, и она откроется в отдельном окне. Я сейчас проверю одну из ссылок. Вот. Да, у меня нажимается, все нормально, все работает. Просто нажимайте, открывайте в, в новых окошках, и, и все очень просто откроется. Да. Если вы хотите скопировать ссылку, то я не знаю, как это возможно. Я обращусь к администраторам, но вообще, по-моему, это. Просто нажимаете. открывается в новом окошке, и когда откроется в новом окошке, вы можете копировать в адресной строке любую ссылку, которая открылась. Сейчас же не могу слушать, сейчас же не могу слушать, а потом их не будет. А, значит, что вы не можете слушать? Я не понимаю, Наталья. А видео вы имеете в виду, да? Если хотите, вы регистрируетесь на тестирование, и завтра, когда ваш... Да, Наталья, сделаем. Завтра, Наталья, когда наш сотрудник вам позвонит, вы дадите свой email, и вам отправят еще раз эти ссылки на на вашу почту, и вы снова сможете использовать их еще. Ну, завтра уже, не вопрос. Значит, Аркадий, вопрос. Мы должны определиться с количеством и составом тестируемых. Можно протестировать не только продавцов? Конечно, можно отличие между тестированием не только продавцов и продавцов в том что в тестирование продавцов входит еще проверка знаний в области продаж а для не продавцов вот эти знания мы не проверяем потому что ну например если вы протестируете бухгалтера то ну, мы это, это не наша тема вот и все поэтому определяйтесь количеством главное регистрируйтесь прямо сейчас после того как определитесь количеством завтра утром вам позвонят вы уже четко скажете, сколько человек, потому что в целом, э, ну, как бы, ск э, сколько вы запишете сейчас на тестирование, неважно, мы всех протестируем. Вот. Э -э. Значит, Наталья, Наталья, да, она что, да? что могу слушать, а потом их не будет. Да, завтра, значит, зарегистрируйтесь сейчас на тестирование. Завтра ваш наш сотрудник позвонит, и вы получите все эти ссылки. Кстати, вот снова ссылка, я вывел ее в нижнем уровне, на нижнем уровне, чтобы вы могли получать, использовать ссылку для тестирования. Тестируйтесь поскорее, потому что я уже. Мы уже двигаемся к концу. Для тех, кому интересно узнать что-то большее. Мы близимся к завершению вебинара могу сказать одну вещь что у нас есть сайт master на этом сайте есть наши контакты на этом сайте есть история отзывы наших людей история успеха у нас есть канал на ю где есть некоторые рекомендации советы тренировки которые вы сможете применить в жизни не на некоторых из них мы вам уже скинули ссылки вот обязательно заходите интересуйтесь Завтра для тех, кто протестировал, кто записался на тестирование, вам обязательно завтра позвонят, чтобы мы уже оговорили количество тестируемых, вы смогли оплатить и все остальное до вечера. Вот. А сейчас у меня осталось, если кто-то еще задаст вопрос, я ожидаю, но в целом я вам хочу... Каждому из вас пожелать, сказать вам большое спасибо за то, что вы были на этом вебинаре и досмотрели вебинар до конца, были активными участниками. Хочу вам пожелать хорошего вечера, больших продаж, чтобы рядом с вами были люди, которые на самом деле хотят вам помогать и улучшать состояние дел в вашем коллективе. Да, вы сможете посмотреть видео после окончания семинара, обязательно. Только какое видео вам хочется посмотреть, наверное, те, которые я вам скидывал, да, вы сможете. Тем более, если вы зарегистрировались на тестирование, вы сможете попросить еще раз это видео. Либо, если вас добавили в нашу группу у нас, если вы руководитель, то вас, скорее всего, добавили в нашу группу в Совет директор, директоров Молдовы у нас в Вайбере. И мы скинем эти ссылки еще и в Вайбере. Вы сможете там прямо их взять и использовать. Да, эти все ссылки могут быть и там, и если вы их запросите, вам их отправят в дополнение, Аркадий. Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни всегда была радость, веселье, счастье, и чтобы каждый из вас получал то, что хочет получить от вас своей компании, от своих сотрудников, своих подчиненных, чтобы где, там, где вы живете, там, где вы работаете, вы могли чаще улыбаться, чтобы тратить время... Вы тратили свое время только на то, что вам нравится делать. И делайте это всегда с удовольствием. Все остальное приклеится, прилепится, вы все это, всего добьетесь. Деньги приходят только там, где есть... И, а, кстати, эти деньги приносят удовольствие только там, где есть радость, веселье и счастье. Хочу, чтобы каждый из вас радовался, веселился и был всегда счастливым. Всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения. Будьте всегда счастливы. Всем пока и до встречи. В нашем классе, либо на тестировании. Всем до свидания.